Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим индийский десерт Разгула Для этого нам понадобится сироп и сыр панир Скатанный вот в такие вот шарики Разогреваем сироп В кипящий сироп Опускаем наш скатанный сыр На 10 минут Наша разгула готова, даем ей остыть, затем перекладываем ее в контейнер с крышечкой, заливаем сиропом, отправляем в холодильник на 8 часов и можно будет подавать ее с холодным сиропом. Приятного аппетита!